Телеграм хорош сам по себе, а еще тем, что все время обновляется. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. По Телеграм у нас уже серия скринкастов, но так как он все время обновляется, я решил сделать еще один. Просто о том, что меня заинтересовало. Кстати, я вам советую нажимать эту кнопку, когда она появляется. А после обновления читать, что же такого нового они понаделали. Я не хотел касаться редактора изображений в десктопной версии, а сразу перейти к видеозвонкам, но не смог пройти мимо. Спыл жару, что называется. Кнопка Print Screen. Если у вас не установлен Light shot, то он сделает фото всей страницы. Мы выбрали область. И Ctrl V. Нажимаем на изображение и можем его кадрировать, а также внизу появляются кнопки, с помощью которых можно его покрутить, отобразить по горизонтали. А также чего-нибудь нарисовать. Или добавить стикеры из вашего набора стикеров. Ух вылезает. а Вот так. Готово. Отправить. Ну а теперь все-таки к видео, поскольку Telegram теперь это Zoom. Несколько, конечно, усеченный, но все-таки сервис для видеоконференций. Единственная беда, что в каналах вы пока не можете запускать видеоконференции, а только голосовые чаты но уже с возможностью запланировать чат. В прошлом скринкасте, где я рассказывал о голосовых чатах, ссылка в описании, этой функции еще не было. Подробнее о голосовых чатах смотрите в том предыдущем скринкасте. Тут лишь скажу, что теперь при заходе в голосовой чат в канале участникам не нужно подписываться на канал. Можно как в Clubhouse, кто-нибудь помнит что это? Просто зайти и выйти. А вот если запустить голосовой чат в группе, где также появилась возможность запланировать чат, у вас появится новая удивительная и уникальная возможность, ну, уникальная для Telegram, включить видео. Копируем ссылку, отправляем. Жалко, она как-то вот совсем не оформлена, какое-нибудь бы название хоть. Ну ладно, докрутит. Возвращаемся и ждем участников. К сожалению, при запуске чата в группе участнику придется все-таки вступить сначала в группу. Тут нам сообщают, сколько осталось до старта чата. Напоминание по умолчанию установлено, его можно отключить. Если организатор начнет чат раньше, вы, собственно, в него раньше и попадете. Теперь второй вариант, когда вы делаете незапланированный чат. Сразу приглашаете туда участников, им придут уведомления о том, что вы начали чат. И после того, как они присоединятся, вы можете, вау, включить камеру. Не обращайте внимания на качество – камера, встроенная в ноут. Вид деревенский, одухотворенный, измученный жарой. Соответственно, включаем камеру на втором девайсе. Включаем. Э, ждем. А, еще вот тут надо подтвердить включение. А вот. Тормозит. И получаем вот такое прекрасное изображение меня с двух камер. Интернета не хватает, но это не важно. Важно, что тут можно делать вот так. Клик по изображению, уводим в правую колонку. А обратно. Ну то есть можем вывести любого спикера. Это мне кажется удобно и оформлено красиво. По настройкам. Включить микрофон. Отключить камеру. И самое что ни на есть полезное — расшарить экран. Можно вместе с системным звуком, выбираем окно, транслируем экран. Также можно выбирать, что смотреть в данный текущий момент. Вот это, конечно, очень приятная штука, я не припомню ни у кого такой игрушки. Возможно, она не так уж, чтобы функционально. На третьем же чате вы отложите мышку в сторону и успокоитесь, но при первом знакомстве кажется, что это прямо супер полезно и удобно. Ну и последняя фишка, которая, наверное, не очень полезна и удобна, но Telegram ей хвастается в обновлениях, поэтому почему бы не рассказать. К сожалению, работает только в мобильной версии, поэтому перейдем к ней. А в ней в настройки и настройки чатов. Изменить фон. Выбираем любой фон. И здесь можно настроить цвета градиента по четырем углам. Ну то есть нажимаем цвета и поехали. Левый верхний угол. Правый верхний. Левый нижний. Добавим такой вот кислоты и, соответственно, правый нижний. А вот такой вот фон. Надо его еще установить и получаем такие вот нетрезвые красочки в качестве фона для ваших сообщений, которые по заявлениям еще и анимируются, но это не очень заметно. И еще раз, кроме этого в Telegram просто куча всего полезного. Это уже целая вселенная. Все, любите друг друга. Мне кажется, именно с Telegram формула «лучший день потерять, потом за пять минут долететь» работает идеально. День потерять имеется в виду на обучение. Ну а мы вам с этим обучением поможем, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга. А, это я уже говорил.